Всем привет! Вы смотрите канал Проекция. Сегодня мы узнаем, сколько стоит шмот у прохожего. А вот, кстати, один из них стоит. Здравствуйте! Скажите, как вас зовут и сколько вам лет? Павел, 12 лет. Я смотрю, у вас очень симпатичные ботинки. Расскажите, сколько стоит ваша одежда и где вы ее покупали? Я думаю, начнем снизу. Это кроссовки маквин в коллаборации с Эйдас и ПВХ покупал в Испании за 500 тысяч тенге дальше идут носки Фу, Фу. Фу. по моему это Дольче габана фирма Там геи пердят как... Носки Dolce Gabbana. Покупал за штуку 150 евро. Покупал разные, но постирал их вместе и они стали одного цвета. Покажите их, пожалуйста. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Спорт написано. Ну да, mm -hmm. спортивная версия. Mm -hmm. Да. Короче, дальше идут что? джинсы Bottega. Покупал в США. В Лос-Анджелесе в Second Story за 15 тысяч евро. Дальше что? Футболка. Футболка Гуччи. В коллаборации сал Project. Где-то 10 тысяч евро, по-моему, стоили. Стоило. Еще вот это вот. Что это курт каков-то? Эксплицита 11 тысяч евро стоит. Покупал я тоже в США, тоже в Second Story в Лос-Анджелесе. Нет, стори в Лас-Вегасе. Это в Лас-Вегасе. А джинсы в Лос-Анджелесе. Вот. Uh, часы вот Apple Watch. Ты. Я смотрю последнего поколения. Да, uh, Limited Edition. Сами часы 40 тысяч, а ремешок стоит 800 тысяч рублей. Mm -hmm. Limited edition. Красивая, да, да. Это коллаборация какая-то. Сделанное, сказали, из литого баннера. Mm -hmm. вот. Телефон не мой. У вас еще какие-то есть аксессуары? Вот я вижу очки у вас О, модные. Точно очки. Это очки карте Привез да. из, из Италии или Испании. За сто тысяч евро покупал. Отлично. Тогда расскажите, как. Где вы взяли столько денег, как добились такого успеха, чтобы одевать себя в такие дорогие вещи? Да, все просто, видишь, я в лесу хожу, ягоды собираю, потом их бабкам отдаю, они перепродают, вот и все. Спасибо. Угу. Понял. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, пишите в комментах, сколько стоит ваш шмот. Может быть вы одеты еще дороже, чем наш гость. Всем пока. Подпишись. Подпишись. Подпишись. Лайк поставь. Будь котиком. Подпишись. Лайк поставь. Будь котиком. Котиком. Оставь коммент. Поставь палец вверх.